здравствуйте дорогие друзья меня зовут вячеслав богданов и я снова с вами я руководитель компании мастер-продаж которая предоставляет услуги по практическому обучению для сотрудников которые занимаются продажами это тренинги курсы по продажам это практическое обучение по продажам очень много практики у нас в обучении и вот как бы речь сейчас не об этом я хочу вам преподнести, донести очень классный инструмент, который помогает в длительных продажах, который помогает э, иметь постоянных клиентов, иметь лояльных клиентов и потом экономить на большом количестве денег, которые ранее уходило на рекламу. Итак, по поводу продаж. Если мы посмотрим на продажу, то мы заметим, что продажа – это какой-либо обмен. Ну, Товар на деньги, деньги на товар. Услуга на товар, товар на услугу, некоторые меняют товар на товар, но по-разному. Вот. Это все равно обмены. И в мире существует четыре способа работающих среди людей обмена. Какие же это обмены? И есть один из них, который продает всегда и оставляет клиента на постоянку лояльным. Если вы предоставляете продукт, который вы продаете, или услугу, которую вы продаете, на самом деле ценный для человека, который вы продаете. Для вашего покупателя. Итак, четвертый вид обмена. Самый нехороший вид обмена, это обмен криминальный. Это тогда, когда ты что-то забираешь, ну или кто-либо другой забирает, но ничего не дает в обмен. Ну, например, если вы берете деньги, но ничего не даете в обмен за эти деньги, то это криминальный способ обмена. Чаще всего за такой способ обмена людей сажают в тюрьму. Ну, если мы вернемся в 90-е годы, мне удалось немного зацепить это время. Вот, интересное время. Тогда были ребята в малиных пиджаках, они любили такой способ обмена. Ну, такое время было. Вот, это, конечно, не оправдание, но так было. Для того, чтобы было для вас более реально. Есть третий способ обмена, который называется частичным. Что значит частичный? Это когда мы... Продаем что-либо, но, например, берем все деньги, но даем не совсем все, что мы обещали. Ну, например, не вовремя привезли частичный вид обмена. Привезли не столько, сколько обещали, частичный вид обмена. Ну, или, к примеру, я заказал в ресторане там стейк, который должен ввечать. 200 грамм и мне принесли стейк, который даже на вид не выглядит в 200 грамм, когда мы его взвешиваем оказывается там всего лишь 150, а не 200. Вот. Это все частичный вид обмена. И второй вид обмена, который мы чаще всего ожидаем от наших, от людей, которые нам что-либо продают или когда мы или когда мы что-либо продаем, мы стараемся именно этот способ обмена сделать. Какой же это обмен? Равноценный. Ну. Например, мы договорились, что вы мне привезете завтра 20 стульев в 10 часов утра по такому-то адресу за какую-то сумму денег. Мы договорились о деньгах, вы мне привозите, я вам оплачиваю, в то же время, ну, как надо, на тот этаж, по тому адресу, все нормально. Вот. Этот способ обмена называется равноценным, и чаще всего люди ожидают именно этот способ обмена. Хотя бы, хотя бы этот. Да? Они просто не понимают, что не все понимают, правильно сказать, какие еще способы обмена существуют. Вот. А есть способы обмена, которые дает эмоциональный взрыв. Это... Обмен, когда ты даешь что-либо больше, чем ожидал и чем, о чем договорился со своим покупателем. Очень классный вид обмена, я очень часто его применяю, и он всегда продает. То есть оставляет э, после этой продажи очень много лояльных клиентов, которые далее тебя рекомендуют, и тебе не нужно вкладывать в рекламу. Ну, например, как это происходит? Я продавал окна, и я вам скажу, как я применял в окнах. Продал я человеку окно, ему приехали... Ну, он заплатил, когда мы заключали контракт, 70% денег. Он, ему, к нему приехали в то время, когда нужно было. Все было договорено, все нормально. Приехали ребята, смонтировали окно. Все хорошо, клиент проверил, все хорошо работает. Все, как мы договорились. Он оплачивает остальные там 30% от суммы, которую он не доплатил. Вот. То есть, вроде равноценный обмен, он произошел. Далее, э, водитель... Ребят, который привез сюда, опускается в автомобиль свой, достает оттуда пакет, в котором есть жидкость для мытья окон. Там еще есть масло для смазки механизма. Небольшой флакончик. А также есть такое молочко, которое отбеливает всегда профиль. Он, ну, профиль это пластик, с которого сделано само окно. И вот с этим пакетом, на этих бутылочках есть номера телефонов нашей компании, логотип, все как надо, да, и на пакете, который он приносит, это тоже есть. Этот клиент, этот водитель подходит к клиенту, говорит, спасибо, что вы с нами работаете, от нас небольшой президент за вашу лояльность, за желание с нами работать. Вот, пожалуйста, вам вот эти жидкости для ухода за окнами, вам это будет очень полезно. Как вы думаете? Этот клиент будет рекомендовать меня как продавца? Будет. Как вы думаете, этот клиент, когда в следующий раз захочет заказать окно, он закажет где-то в другом месте? Нет. Я буду первым, к кому он обратится. Как вы думаете, этот клиент останется с хорошим настроением о том, как мы с ним работали? Останется. И вот, что интересно, именно таким образом... Я уже давно не продаю окна, но очень часто получаю звонки от своих клиентов, довольных, которые говорят, ой, нам нужны окна, нам нужны окна. Ну вот такое происходит. Это потому что обмен был всегда правильным. То есть больше мы давали, чем обещали. Вот примерно так работает это. Сейчас я вам рекомендую сделать небольшое практическое задание. Вам нужно выписать название ваших продуктов в колоночку. И напротив каждого названия продукта подумайте, чтобы вы могли давать... В обмен, то есть в обмен с превышением, как у нас были вот эти жидкости, так и у вас там что-то еще. Например, если вы продаете, там, не знаю, плитку для кухонь, ну, я имею в виду керамическую плитку для кухонь, то вы могли бы давать там клей в дополнение к тому, что вы продаете. Это так, к примеру. Поэтому вам сейчас нужно сесть и посмотреть, что было бы полезно, очень важно. На том, что вы даете в обмен, например, на клея к плитке, вам нужно обязательно вот на этом клее, чтобы у вас был номер телефона, адрес, чтобы вас всегда могли найти ваши клиенты, вот, и что очень важно, обмен с превышением нужно всегда делать, когда равноценный обмен уже завершен, чтобы человек понял, о, да, я все получил, а тут хоп, и что-то больше, понимаете, вот так он работает, это эмоциональный всплеск, человек доволен, человек понимает, что он сделал, ну, правильный выбор сделал, выберя вас как компанию, вот, и далее он вас рекомендует. Как вы можете применить это в вашей компании? Вам виднее. Как вы можете это сделать с вашим продуктом или услугой? Вам виднее. Но многие наши клиенты, которые получали у нас услугу, то есть какое-либо обучение по продажам, они это уже применяют. Поэтому я вам рекомендую поспешить начать это уже применять, потому что у них это уже много-много раз проверено и работает. Вот примерно так это происходит. Конечно, вы можете посмотреть много советов по продажам на нашем сайте master На нашем канале, вот вы видите сейчас ссылочку. И если вы видите в этом смысл, в этом совете, поставьте, пожалуйста, лайк под этим видео. Мы будем очень благодарны. Поставьте какой-то, напишите какой-либо коммент в нашем видео или у нас на фейсбуке. Неважно где. Мы будем очень благодарны вам за это. Хотим вам пожелать каждому из вас, кто сейчас смотрит это видео, хорошего настроения, хорошего продаж, хороших людей рядом, классных клиентов, которые всегда вас рекомендуют. И чтобы в следующий раз, когда вы будете смотреть следующее наше видео, вы всегда вспомнили, о, этот человек дал мне хороший совет. Хорошего дня, хорошего настроения. И с вами был Вячеслав Богданов. Руководитель компании Мастер Продаж. Смотрите следующие наши советы. Удачи!